учиться играть на гитаре в обратном порядке. Я и сам использовал этот метод. Иногда, чтобы произвести впечатление на окружающих, если мы ставим перед тобой такую цель, нужно сыграть хотя бы одну песню. Рекомендую взять несложную. Данные песни вы можете найти в интернете. Здесь все четко расписано. Какой бой, какие аккорды и в какой момент песни должны петь определенные слова. Обращайте внимание, с какой стороны играются определенные аккорды. Вот таблица аккордов для начинающих. Сейчас я покажу, как их вставить. Ваши выбранные песни вы обязательно их найдете. По этому списку мы пойдем сверху вниз по рядам. На рисунке показано, какой палец нужно ставить на какую струну. Пальцы подписаны цифрами. Первая э, цифра – это указательный палец. Вторая цифра это средний палец, третья цифра это безымянный палец и четвертая цифра это мизинец. Получается на вторую струну первого лада нам надо поставить указательный палец, на четвертую струну второго лада средний палец и на третью струну второго лада безымянный палец. И так звучит аккорд А. -э. Также надо поменять то, что надо. Ставить пальцы к концу одного лада, желательно к своей стороне. Следующий аккорд А7. Надо средний пальцы поставить на второй лад четвертую струну. И второй лад вторую струну. Надо поставить безымянный. И этот аккорд играется вот так. Я забыл сказать то, что это первый лад. Это второй лад, это третий, и так идет подрастание. Также тут немножко картинка перевернута, первая струна, она самая нижняя, а шестая струна самая верхняя. То есть идет возрастание вверх. Следующий аккорд А. Мы ставим средним пальцем на четвертую струну второй лад, безымянным пальцем на третью струну второй лад и мизинцем на вторую струну второй лад. Также надо упомянуть, что у каждого аккорда есть свой бас. Бас – это струна, с которой мы начинаем играть бой. Сверху над аккордом подписан он. Сейчас я вам хочу рассказать про бой. каждой песне прилагается определенная схема боя. Я буду играть по такой схеме. Не забываем то, что у аккорда А пятая струна – это бой. То есть мы должны начинать бой с пятой струны. На схеме показано то, что имеется стрелочка, проведенная вниз. То есть мы должны провести с пятой на первую струну свой палец. Если нарисована стрелочка вниз и крестик, это значит, мы должны приглушить бой с помощью удара. Если нарисованы две стрелочки вверх, то тогда мы должны провести вверх снизу вверх пальцами. И в конце мы имеем еще один удар. В итоге у нас получается бой. На аккорде ДМ слева около шестой струны вы можете заметить крестик. Это обозначает то, что при бою мы ни в коем случае не должны задевать шестую струну. Аккорд ДМ ставится. Мы мизинцем задеваем. Вторую струну, третий лад. Средним пальцем мы задеваем третью струну, второй лад. И указательным первую струну, первый лад. И ДМ играется вот так. Также хочу сказать, чтобы вы не запутались, хочу пронумеровать лады. Самый левый от вас это первый лад. середине находится второй лад. Ну а самый Правый от вас это третий лад. Также дальше имеется аккорд D7. Указательным пальцем мы ставим на вторую струну первый лад. Средним пальцем мы ставим на третью струну второй лад. И безымянным мы ставим на первую струну второй лад. Также D7 играется с четвертой струны. Играется он так. Дальше идет аккорд D. Указательным пальцем мы ставим на третью струну второй лад. Средним пальцем мы ставим на первую струну второй лад. И безымянным мы ставим на вторую струну третий лад. Он играется с четвертой струны. Также хотел бы сказать об открытых струнах. Это вот эти белые прозрачные кружочки. Мы их никак не заживаем, когда используем аккорд но мы их можем использовать при бое, Например, как в аккорде Е. Мы ставим средний палец на пятую струну, второй лад. И безымянным пальцем мы ставим на четвертую струну, второй лад. Он звучит так. Также я хочу сказать, что он играет с шестой струны. Следующий аккорд Е7. Мы должны поставить указательным пальцем, на третью струну первый лад средним пальцем на пятую струну второй лад Безымяном на четвертую струну второй лад и мизинцем мы должны дотянуться до второй струны третий лад он играется с шестой струны аккорд е играется с шестой струны аккорд с играется с пятой струны Аккорд С7. Играется с пятой струны. Аккорд Ф. В нем имеется элемент баре. Баре это когда вы зажимаете весь лад. Здесь показано. F играется с шестой струны. Аккорд G Играется с шестой струны. Аккорд G7 играется с шестой струны. Аккорд H7 играется с пятой струны. А М играется с пятой струны. Аккорд DM6 играется с четвертой струны. FDS7 играется с четвертой струны. Самое главное выработать до автоматизма постановку аккордов и бой. А потом уже накладывать слова. Вот и все мое обучение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям успехов в игре на гитаре. Пока!